Татьяна день, весну нам подари. Татьяна день, еще пока метет метель. Машины всюду в пробках бегут по кругу. Наш город весь замер в полной темноте. Переждет он разыгравшуюся в югу. Все проказы русской матушки зимы Зима морозами, снегами, метелью. Так капризы стойко переносим мы. Как нашу снежную сказочную фею. Уйдут ветерины, красавица зима, Она в белом оступительном параде, Татьяна, день открыл ей наши сердца, Весне, Красе навстречу, цветном наряде. В душе нашей вдруг проснется друг апрель, И по щекам бегут его ручьи. Пусть впереди нас ждет морозный февраль. Татьяна, день. Прошу, весну нам подарить.